Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлагерь. Серия прошлых роликов по безумным деталям в Готике вам очень хорошо зашла. И последний ролик буквально за неделю собрал полторы тысячи лайков на следующий выпуск. Поэтому вот вам еще Готики в ленту, не дожидаясь трех недель, как обычно. И если вы давно подписаны на канал, то уже очень много знаете о разных идеях, которые применялись в оригинале Готики. Поэтому мне пришла мысль сравнить... Как идеи Майка Хоги, которые применялись в оригинале Готики, нашли свое применение в тизере. А поскольку тизер это всего лишь начало игры, то и сравнивать мы его будем с началом оригинальной первой части Готики. Начнем совсем издалека. И несмотря на то, что это напрямую не касается геймплея игры, на мой вкус это важная деталь. Все дело в том, что за год до выхода первой части игры в июне 2000 года был выпущен официальный комикс под названием Готика-комикс который рассказывает о событиях в колонии до того, как там появился безымянный герой. То есть комикс заканчивается событием, где компания друзей смотрит, как пресуют безымянного героя. И Диего в какой-то момент начинает грызть совесть, и он спасает безымянного от буллета. Вставай! Поэтому возникает вопрос, есть ли шанс, что нордики выпустят такой же комикс перед релизом ремейка игры? На самом деле шанс хоть и небольшой, но есть. Дело в том, что в Дискорде имеется официальный канал по игре, где можно оставлять свои предложения и комментарии. Так вот, Брос канала позаботился об этом и предложил свою идею с комиксом. Там обещали подумать. Но раз пока официальной информации не было, будем считать 1-0 в пользу оригинала. Идем дальше. И опять же с самого начала игры. А именно со вступительного ролика, где нам рассказывают о войне Короля Робара II с орками. В целом здесь рассказывается почти та же история, что и в оригинале игры, только в оригинальном ролике есть очень важные детали. На одном из кадров рудокоп убивает стражника, и в этом самом рудокопе признали человека, похожего на рудного барона Гамеза. Поэтому в готическом тизере я очень надеялся увидеть похожие кадры, так бы мы смогли понять, как бы выглядел Гамез в ремейке. Но, увы, о том, как происходила революция, кадров нет. И на мой вкус, это большая утрата. Да, вы можете сказать, что все еще поменяется, что игру еще будут переделывать. Поэтому в этом ролике я рассказываю именно о вещах, которые мне лично не хватает как фанату игры. И опять же, моделька Гамеза очень сильно поменялась даже в оригинале Готики, потому что в комиксе Гамез выглядел полным парнем восточной внешности. В игре же мы встречаем уже подкачанного немца. Теперь снова возвращаемся к ролику. Тут нам рассказывают ту же историю о победе короля Робара II над всеми врагами, кроме орков. И что для войны нужна магическая руда, поэтому над колонией возвели барьер. Здесь просто хочется добавить небольшой комментарий. На самом деле, истинная цель барьера это защитить руду от орков и самого белера. Заключена это лишь официальная версия, и об этом вы можете узнать в монастыре магов огня в Харинисе. Идем дальше. В рассказе нам говорят о том, что, возводя барьер, что-то пошло не так, и он разросся до таких невиданных размеров. И тут все максимально канонично. Скажу лишь то, что причиной такого поведения барьера является не косипоши из магов, как по-прежнему считают некоторые неискушенные гатаманы, а архидемон спящий, который все это время находился под колонией на момент создания барьера. Именно энергия спящего повлияла на магию барьера, и он вырос до таких размеров. Дальше нам показывают сцену, где безымянному кидают в лицо свиток и просто без слов отправляют на лифте вниз. Позже в тизере Диего расскажет нам о назначении свитка. Но в оригинале игры свиток дает нам мак огня и сразу говорит о его важности. Кроме того, в оригинале игры судья зачитывает приговор и только после всех церемоний нас просто скидывают вниз, никаких лифтов. Здесь же нам даже не показывают личность судьи, просто какой-то мужик в шлеме зачитывает приговор и на этом отправляет вниз. Да, мелочь, но приятно знать людей, которым мы еще отомстить потом сможем. Опять же, преступников просто скидывают в озеро. И на эту тему есть даже описание в комиксе. В момент, когда будут скидывать компании друзей, Горн расскажет, что многие просто не выплывают из озера. Потому что, проходя через барьер, становится как пришибленным. А лифт только для товара, чтобы его, естественно, не повредить. Но почему не скидывают в тизере, я покажу чуть позже. Следующая сцена – это спуск на лифте. И тут герой упоминает о каком-то неудавшемся деле. Игра как бы намекает, что его поймали и кинули в тюрьму за воровство. И лично у меня это вызывает негодование, потому что Безымянный – это не грязный вор, он избранный Аданасом. Кроме того, в оригинале игры нигде не упоминается о том, что Безымянный попал в тюрьму за воровство, или за какое-то другое преступление. Единственное, что известно, это слова короля рабора II из третьей части игры, где Инос сказал ему, что спаситель прибудет на Эсмиральде. Поэтому король и отправил Смиральду в Харинис. Здесь же нам намекают, что безымянный грязный вор, и это неприемлемо. Следующая важная деталь касается спуска на лифте. В оригинале игры нас просто бросают в озеро, но в тизере происходит взрыв, и безымянный падает вниз. Все вокруг горит, и ничего не понятно. Поэтому встает вопрос, что за взрыв и почему все горит. Ведь в оригинале «Готики» первым нас встречает удар булета по лицу, которого потом отгоняет Диего. Но в целом все эти события могут объясняться вполне канонично. Даже в комиксе рассказывается о том, что новый лагерь постоянно совершает набеги на торговую площадку. Поэтому они находятся в плохих отношениях со старым лагерем. В тизере потом Диего также скажет, что мы можем стать ценным свидетелем для Гамеза. И в этом плане тизер выигрывает из оригинала. Следующая деталь уже касается барьера. Спустившись на лифте и посмотрев небо, можно заметить барьер. Но он находится очень высоко, и как вы понимаете, его расположение сильно отличается от оригинала. Потому что в оригинале он находится на краю обрыва и через него пролетают села. Опять же в тизере стражник, который нам кинул письмо в лицо, получается уже стоит внутри барьера, а это небольшой косячок с точки зрения геймдизайна. Но ну, а в оригинале все четко, край барьера можно ощутить просто походя по обменному пункту. Еще одна важная деталь отсутствующая в тизере это анимация барьера. Да, в тизере он светится и переливается, но в оригинале по прибытии в колонию он особенно бьет молниями и нагнетает атмосферу безнадежности. В тизере такого не имеется. Поскольку игра начинается с ночи, здесь особенно ничего не разглядеть, поэтому позже днем мы сюда вернемся. По мере продвижения слышны крики животных, и тут появляются они. На старте выхода тизера люди гадали, кто это, падальщики или снайперы. Действительно, клевому они скорее похожи на падальщиков, чем на снайперов. Но с другой стороны, падальщики ну никак не смогли бы загреть стражников. А судя по их виду, именно это они и сделали. Но вся соль в том, что в оригинале падальщики спят по ночам, а бодрствуют днем. Кроме того, в диалоге слышно, что в оригинале говорится о снайперов, А переводчики почему-то называют их «щелкунами». Так что на переводчиках также лежит большой груз ответственности, чтобы эта игра нам понравилась. Пока что же это просто какие-то щелкуны, которые похожи то ли на падальщиков, то ли на снайперов. Идем дальше. В оригинале игры Диего спасает нас от головорезов булета. Тут же он спасает от хищной живности. И здесь тоже есть важная деталь. По канону Диего Добряк. Поэтому после спасения от булета он говорит, что не мог просто стоять в стороне. В тизере он действует так же, только спасает нас уже от снайперов. В итоге, такое качество, как доброта Диего, тоже была перенесена в тизер. Тем не менее, многие заметили его странную манеру поведения. И по этому поводу даже высказался разработчик Майк Хоги в интервью за 2021 год, где он сказал, что он совершенно не узнает Диего, и это не его персонаж. Следующая деталь касается «Свитка магов огня». В определенный момент мы замечаем, что Диего подрезал наше письмо, которое предназначалось для Магов Огня, то есть еще тогда к Сардасу, но не объясняет причин почему. В оригинале игры Диего говорит о том, что любой с удовольствием перерезал бы глотку за это письмо, но не он. Потому что он просто не может появляться у Магов Огня. В тизере такие подробности опущены, и он нам просто дает свиток, и на этом все. Почему Диего не может появляться у Магов Огня, можно объяснить событиями в комиксе где он с Мильтоном пытался обокрасть Гамеза, но за воровством его поймал маг Драго, и поэтому операция не удалась. Кроме того, высший маг Ариста был категорически против общения Мильтона с компанией друзей. По всем этим причинам Диего и обходил магов огня стороной. Но в тизере даже речи о том, что Диего не может появляться у магов огня, нет. Наступает день, поэтому вернемся обратно к обменному пункту. В целом, площадка впечатляет и проработана разными деталями. Все большое и красивое, но нас больше интересует не графика, а смысл игры. Если посмотреть наверх, то станет очевидно, упасть с такой высоты и не разбиться практически нереально. Кроме того, пока нет опции поплавать по озеру. А ведь на дне озера оригинала были добавлены важные детали в виде скелетов людей, которые не смогли выплыть. Все это требует доработки, чтобы хотя бы не быть хуже игры, которая была выпущена в 2001 году. По пути назад также есть театр, где якобы был храм богов. Здесь можно найти символ Беллера, а именно маску спящего. Да и сама статуя очень похожа на архидемона спящего. Видны кусочки его маски и даже некоторые очертания тела. В целом, статуя большая и красивая, и вызывает ностальгию. Да вот только о спящем в колонии знали только шаманы орков Даксардас. В остальном, думаю, с тизером все понятно. Но это только пробная версия, и скорее всего в игре много что поменяется. И я надеюсь, что поменяется в лучшую сторону. Радует, что перенесены некоторые характеристики персонажей. Диего помнит, зачем он здесь находится, и руководствуется принципом помощи новичкам. Безымянный все тот же парень с ЧСВ, да и хвостик как бы на месте. Поэтому еще не все потеряно, не все потеряно. На этом сравнение сравнении ремейка и Готики 1 пока все. Но это только первый ролик в рубрике сравнения. Дальше будет Готика 1 в Готика 2 и многое другое. Поэтому, как обычно, с вас 1500 лайков, и я сразу начинаю монтировать следующую часть. Спасибо за вашу поддержку, и подписывайтесь на канал, если вы такой же поклонник готики.